Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоей лихой. Я люблю твою Красную площадь, И с конями бой, В городах и великих станистах, а тебе не